Варварийский берег, 1554 год. Легенда о призрачном кинжале. Осло Фьорд. Наши дни. Чёрт. Привет, Ени. Привет, я буду через пять минут. Ты уже рядом? А, да, да, я уже выхожу. Как раз дверь закрываю. Выходишь? Мы хотели встретиться в половину. Знаю, извини. Меня тут э, делами завалило. Но я уже иду. Ты обещал не опаздывать, раз тебе не надо на работу. Да, знаю. Извини, Ени. А, Ени, Ени, это теперь мое имя. Извини, я не. Правда, прости. Давай так, я. я тебе все возмещу. А? Поторопись. Да, конечно, я только. Я э, перезвоню. Йонас? Привет! Адам, как дела? Да, так, гуляем, радуемся погоде. Ага. Угу. А ты тоже гуляешь? Да, вроде того, просто. Изучал местность. А, мы вроде хотели встретиться в кафе и приехать сюда вместе. Ты сам говорил. Да, ты сам говорил. Эй, я же так и сказал. Успокойся. Мы все обсудим. указывай мне. Я разберусь, ясно? Успокойся. А? А? Да? А, это сегодня? Mm -hmm. Черт, извини. Я был уверен, что завтра. Я, я и в календаре так записал. Да, Конечно. Да, да, да. да. А да. что это за штука у тебя за спиной? А, это. Не поверишь, контейнер для еды... Эй, ты нас за дурачков, что ли, держишь? Но. Я думал, мы все заодно. Да ты нас за дурачков держишь, отдай контейнер. Это не контейнер, это шкатулка. Шкатулка? Да, шкатулка. Бенджамин, у нас был уговор. Мы хотели вместе ее найти. И что мы видим? Ты тут с контейнером. А? Если бы не моя книга, ты бы... Ты бы ни черта не нашел! Точно, поэтому отдай книгу! Да, не книга это, а шкатулка! На! Да, да, давайте успокоимся. Спокойно, да? Да, да, успокоимся. Знаешь, что я думаю? Ты думал, что заговоришь нам зубы? Возьмешь да. нашу книгу и да. найдешь сокровища. Да. Думаешь, мы читать не умеем, да. а? Мы что, совсем дурачки? А? Умник нашелся. Мама ну сготел, да? Нас не Точно. проведешь. Так и есть. Я не только читаю. Ладно, ладно! Вот, вот она! Видите? Я сейчас все объясню. Эй, Бенджамин! Бенджамин, стой! Эй, Бенджамин! Да, стой же ты! Эй, Бенджамин! Куда ты? Стой, черт! <свист> нет, нет, нет, Адам, найдем новую дорогу. Адам, ты спятил? <свист> Здравствуйте, готовы сделать заказ? Да. <свист> <свист> <свист> Стой! Стой, Бенджамин! Адам! Адам! Есть! Йонас? Адам! Йонас? Ну и че мне делать? Адам? Ты чего? Кончай выть! Он убегает! Скорее! Но какого чёрта? Я с ним аккуратно, обещаю. А, а, Чёрт! Да. да, черт! Да заткнись ты. Прости. Знаю, знаю, я придурок. Но я все... придурок, знаю. Садись, садись. Да. Ени, на этот раз у меня отличные Прошу, новые... Прошу, Бенджамин, хватит. Но, Ени, Не э... хочу больше слышать твои фантастические истории, кончающиеся ничем. Я тебя понимаю, но... Я не занята только сегодня. Да, я... Ты обещал мне милое свидание и опоздал на час. Да. И вообще-то весь в грязи. Ой, вот это да, ты посмотри. На что ты вообще тратишь время? Чем ты занят? Ну, ты же знаешь про тайные сокровища, они очень ценные. Ничего они не стоят. Бенджамин, ты не нашел вообще ничего ценного. Да, мне часто не везло. Я понимаю, ты злишься. Ты имеешь право, но Йенни, на этот раз я нашел. Ты можешь потише? Да, но я же нашел. Что нашел? Бум! Вот что я нашел. Бенджамин, убери ее, пожалуйста. Нет. Прошу тебя, мне и так неловко. Пожалуйста, убери. Нет. Я не могу. Я нет. Ты... Ты должна спросить, что это. Ну и что это? Рад, что ты спросила. Это шкатулка 922 года. Харальда, прекрасного лосова. Э, ладно, я поняла. Она дорого стоит. Да! Ну, то есть... Сама по себе, может, недорого, но... Э... Да? Вопрос в том, что внутри. И я прошу мою дорогую красавицу Йенни оказать мне честь и открыть её. Точно нужна такая честь? Ой. Извини. Она полилась чуток. Повтори. Это что, рисунок Пикассо? Рисунок? Что? Слишком поздно. Молодец, Индиана. Спасибо. Нашел что-нибудь? Нет. Вообще ничего? Ну, я нашел шкатулку, думал там драгоценности времен викингов. А да. Но там был только рисунок пениса. Пениса? Да. Времен викингов. Может он что-то стоит? Он на розовом стикере для заметок. А, ну если на стикере, тогда обланись. То время их не было ага. фигово реально фигово не понимаю Олов. я ведь каждый раз так близок вот настолько а... а потом облом. я не уже устал от всего этого бабам просто не понять у них нет той страсти что есть у нас а мы с этой страстью рождаемся Считай ее даром богов, и эта страсть она, как голодный пес, его надо выгуливать, чтобы он не помер. Это, ну, жизненно важно. И иногда нужно сказать: сегодня я не пойду за подгузниками, у меня тусовка с ребятами. Так ты выгуливаешь пса? Ты так говоришь? Да, говорю. Но я даже не знаю. В Сандо Фьорде все было куда проще. Я ходил на свои поиски без всяких проблем. Понимаю. А теперь я не работает в Осло, и. Не дает пса выгуливать? Да, она хочет держать его на цепи. Точно, вот как раз это больше всего и бесит. Нужно ведь давать и получать. Пса надо выгуливать, чтобы он не гадил тебе в душу. Иначе совсем паршиво будет. Mm -hmm. Ты должен сказать. А, к черту, я выгуливаю пса. А? Кончай найти. Да. Но, если честно, по-моему, я не права. Я ни черта не найду. Похоже. Думаю, бросить все к черту. Но нельзя же оставаться ни с чем. Ага. Мартин Лютер Кинг правильно сказал. Ты не жил, если не живешь полной жизнью. Так и сказал? Так и сказал. Погоди. А, это жена. А, жена. Алло. Нет, я буду дома в пять. А хотя я подумал, встретил сегодня Гейра, и он предложил мне пивка попить. И я решил, что схожу с ним. Да. Ты решил? Ты решил? Ну да, конечно. Ну я, я же... А что будет дела делать? Мы же на эту тему говорили. Мы говорили на эту тему. Ну да. Прошу тебя, давай Слушай, не а давай лучше... Не начинай, да, но я сказал, да, но это не значит, что раз я всерьез. Я не ушла. Украшение древних викингов. Статус не найдено. Примерная стоимость – 10 тысяч евро. Найденные сокровища. Сообщение. От Аркана Альвараса. Привет, мистер Сокол 89. У меня последняя часть старой пиратской карты. Ты ее искал. Если интересно, встретимся у меня на Мальорке. Эркан. Могила Исуфа Али. Исуф Али, призрачный кинжал. Я нахожусь в порт-де-Сальер на западном побережье Мальорки. Сегодня это спокойное и популярное у туристов место. Но в 1561 году здесь произошла жестокая битва. Ежегодно местные жители отмечают ее на фестивале «Эсфира», для них и туристов это возможность воспроизвести эти события и увидеть битву на костюмированном представлении. Но история турецкого пирата Иисуфа Али и призрачного кинжала так и осталась неразгаданной. Юсуф был сыном Юлатика Али, командующего турецким флотом. О самом Юсуфе известно немного, лишь то, что его страшно боялись враги. После того, как в одном из походов он завладел очень редким серебряным кинжалом, клинок стал визитной карточкой Юсуфа и получил в итоге известность как призрачный кинжал. Юсуф не просто убивал им своих врагов. Он высасывал души из их тел. Ходили слухи, что это давало ему способность к исцелению. И за это его прозвали вампиром. Это случилось здесь, рядом с Пикадой, смотровой башней Порто-де-Сольер. По легенде, Иисуф заколол себя кинжалом, когда после нападения в 1561 году за ним гнались местные жители. Он предпочел смерть от своей руки, гибели от рук врагов. Опасаясь силы кинжала, жители решили захоронить его с Иисуфом в тайном месте здесь, на острове. Его так и не нашли. И до наших дней дошли легенды, что душа Иисуфа так и живет в кинжале. И часть историков верит, что... Призрачный кинжал. Предполагаемое местонахождение Мальорка. Статус не найден. Предполагаемая стоимость 500 тысяч евро. Если интересно, приезжай в пальму на Мальорке, Эркан. Волшебно постучись. Моя госпожа. Но! с возвращением. Спасибо. Давай повешу. А, что такое? А то, Ени, да. что я окружу тебя вниманием, которым Каюсь прежде обделял. Держи. Спасибо за что? А, зачем все это? Давно мы с тобой были вдвоем, в смысле по-настоящему. Я уже и не помню. Очень давно. Это надо исправить. Я знаю, как ты любишь романтику. Свечи, красное вино, немного джаза. О. Ты готовишь ужин? О, да! Эмпанадос! <свеч> Пардон. А? Я не сказал «извини». Это уже прогресс. Mm. Пардон. За тупое свидание. Все нормально. Нет, не совсем. Знаешь, что нам нужно? Mm. Нужен результат. Нам нужны солнце и тепло. Пляж, пальмы. Нам нужен отпуск. Нужны новые ощущения. Новый импульс. Да, я согласна. Да. Но... Ты же знаешь, как у меня с работой. Я еще даже... Mm -hmm. Мне ни за что... Я уже поговорил. Ты уже поговорил? Да. И с кем? С твоим шефом. У меня их пять. Mm -hmm. Со Стэном? С Йенсом Петерсом? С Полом? Если с Игеран, mm -hmm. она вообще... Я, я не знаю, с кем. С кем ты из шефов? Ну И... и... Я сказал, я не надрывается. Вкалываю день и ночь, сутки напролет. Нет. Делает все и даже Нет, больше. Боже мой. Она заслужила отпуск. Знаешь, что он сказал? <связывая> я не то. Конечно, заслужила. Пусть отдохнет. Пол. Это пол? Да. Он сказал, все нормально, можешь ехать. И знаешь? Я купил два билета на мальорку. За все заплачено. Все готово. Мы летим в четверг в этот четверг. В этот четверг. Классно, правда? Да. Очень заманчиво. Да. Но ты мне обещаешь, что это просто отпуск? Мне больше не нужны пустые гробы. И будет всего парочка. Может лучше вообще никаких. Никаких гробов. Никаких. Никаких. М? Что скажешь? Летим. Летим. Да, мы летим на Мальорку! Юху. Скажи что-нибудь секси на испанском. Сколько стоит пиво? Эперди доми картера. Я потерял бумажник. Эскаболиера Пагара Портодо. Мужик платит за все. Хм, сейчас покажем этой дамочке, кто за все платит. На! Звоните в полицию! Только что прилетел. Где можем встретиться? Что там? Ничего. Поехали. Это просто класс. Да, прилично. Правда? Эй, мобилка, в чем дело? М? Ни в чем. А что? Просто ты от телефона не отлипаешь. А ты сама? Я-то другое дело. Другое, значит, да? Почему? Мне звонят по работе. Ну, и мне пишут по работе. Возможно, по работе. Ага, конечно. Последнее сообщение от коллеги — это Олаф спрашивал, как варить картошку. Ну, не все знают, как ее варить. Нужно э, довести воду до кипения, затем бросить э, картошку и поставить на малый огонь. А? Ага. Нет, Бенджамин, так варят сосиски. Ты так и сказал Олафу? Нет. Ты сказал ему про сосиски? Нет, я э, ему объяснил, да. э, ты уходишь от темы. Речь не о том. Вот я могу убрать телефон в любой момент, а ты нет, ибо ты рабыня. Вовсе нет. Ладно, тогда кто ты? А, я трудоголик. Трудоголик. Угу. Ладно, да это одно и то же. Нет, не одно и то же. Вообще. Ты опять в телефоне? Нет, нет, нет. Вот, смотри, я убираю его в свой карман. Все, его больше нет. А теперь твоя очередь. Ты что-то задумал. А? Что? Не знаю, но задумал. Что-то задумал. Нет и не думал. Подожди. С работы надо ответить. Да, пожалуйста. Привет, Оливия. Нет-нет, не отвлекаешь. Нет-нет. Можно подумать, что мы не в отпуске. Хорошо. Хорошо. Встречаемся завтра в 7 утра. Карер де Валеро. Приходи один. Да, да, конечно. Нет проблем. Да, хорошо. Да, я посмотрю. Хорошо. Пока. Мистер Фалькон 89. Да, привет. Я тебя напугал. Не-не-не, а, я просто... Нет. Забавное у тебя имя. Бахарито. Нет-нет, а, я... Я Бен. Бен. Да. Значит, приехал. Добро пожаловать в Пальму. А, да, спасибо. Тут э, уютно. Ты что-то нервный. Чего дергаешься? Э, не, не, не, не, я не нервный. Я не, нет, я, я просто бежал, чтобы не опоздать на встречу. И я тут. Бежал. Да. Тебя не волнует, значит? Что я тебя тут прикончу? И заберу все денежки. А, я... а... Бен! <laughs> Бен, да. видел вот ты себя? Смешного, Не боись. Да? Угу. Я о тебе позабочусь. Ага, да, да, забота. Это хорошо. Хорошо. Карту принес? У тебя. У тебя часть карты. Сразу к делу, да? Мне это нравится. Бен бизнесмен. Да. Смотри, карта у меня. Один вопрос. Просто интересно. Ты приехал за ней издалека. Зачем? Я... Я коллекционер. Коллекционер. Много денег, да? Да. Слегка чокнутый. Ха -ха. Чокнутый, а. Псих. Забавно. И призрачный кинжал не ищешь. А, что? А, а что это? Бен, дружище. Ты проделал такой путь. Столько денег потратил. Да? Думаешь, я поверю, что ты на стену ее повесишь? А? а призрачный Кинзал. Ты про него. Я, я о нем читал, да? А, это, это просто миф? Да, выдумка. Миф? Ну хорошо. Идем. Я тебе расскажу. Много мужчин и женщин пропали. В поисках этого кинжала исчезли и никто их больше не видел так что сам подумай миф он или нет но ты просто коллекционер да но проблемен Не немец проблемы это деньги да да Ладно. Похоже, сделка состоялась. Бен, братишка, если ты узнаешь, где искать кинжал, ты мне скажешь? да? Да. Скажешь? Да, да, конечно. Хорошо. Приятно иметь с тобой дело. Да, взаимно. Ага. Я не, ой, а, стой, не, я. Я не, я не, я не, нет, нет, я не послушай. Нам нужен рестарт, новый импульс. Мы заслужили отпуск Ени, да? Я не, дай мне объяснить. Давай, жду, что ты скажешь. Ени, не, не удивляйся, я купил травки и прочие дури. И это никак не связано с поиском сокровищ. Я... А, с меня хватит. Ени, не... постой. Бенджамин, ты обещал. Ты сказал, это отпуск для нас. Да. Он для тебя уже не важен? Конечно, важен. Но... Но что? На этот раз все по-другому. И как же это по-другому? Я в двух шагах отклада. Он почти у меня. Бенджамин, ничего не изменилось. Ты всегда говоришь ровно то же самое. Ени, мы найдем его. Что? Вместе. Нет, я... Я не... Я понимаю, что сейчас... Не могу тебя о чем-то просить, но я уже так близко. И я знаю, что я его найду, если дашь мне последний шанс. И когда найду, я забуду про поиски. Завяжу с ними. Поэтому дай мне еще шанс. И присоединяйся. Прошу тебя. Ладно. Ладно. Найдем его. Только так я смогу понять, почему эти поиски так для тебя важны. Ты... Ты уверена? Нет. Идем, пока не передумала. Ура. Ч ⁇ Да. Короче, у меня уже были три части, и это последняя, так... Слушай, вернемся в дом, и я тебе все покажу. Идет? Почетное увольнение в запас. Майор Эркан Альварес. Джио. Джио. Как дела? Эркан, ты думал, можешь скрыться от меня? Я достал деньги. Они мне уже не нужны. Расскажи-ка мне о разговоре с этим мистером Фальконом 89 что именно ты продал ему часть карты возможно у меня есть основания полагать что у мистера фалькона сейчас есть все части чтобы найти призрачный кинжал мне он нужен и ты мне его достанешь а если нет не надо так не будь как твой брат ты принесешь мне кинжал Верно? у тебя 12 часов Попрощай до вечера. Проклятие. Значит, как я поняла, этот из суфалии был плохим парнем. Да, но он стал таким, хм. когда нашел тот кинжал. Со сверхъестественной силой. Да. Конечно, это чушь, но жители острова безумно боялись Исуфа и его кинжала. И когда он заколол себя, его похоронили вместе с клинком где-то в тайном месте. Об этом знали лишь несколько человек. А на этой карте — путь к могиле Исуфа. Одной части не хватает. И, наконец, главное. Тогда. Сейчас мы с тобой ближе всех к тому, чтобы найти кинжал. Хм. Ты готова? Да. Ты, а, ты точно уверена? Точно. Ладно. Пусть карта укажет нам путь. Тут будет большой крест? Нет, но ну, хоть какое-то указание. Это просто карта. Да. Подожди-ка. Синко Энторе. Пять башен. Да, пять башен. Ты чего? На Майорку часто нападали пираты. По всему острову построились мотровые башни. Бить тревогу, если покажутся их корабли. И что? А, э, забавный факт. Тот, кто должен был предупредить об атаке в 1561-м, заснул. И он был без ноги. Он, он все равно бы не успел предупредить. Так и началась битва. Полнейший пропал. Вот. Mm -hmm. В XIV веке на побережье Майорки построили башни, чтобы вовремя увидеть врагов и пиратские суда. Столетия спустя в поселении лью это арабское название, было уже пять башен, mm -hmm. защищавших от набегов. Mm -hmm. Да. Могила Иисуфа в одной из них. Думаешь? Я уверен. Взгляни еще раз. Как-то странно написано. Синко Эн Торе. Да, а, а нужно Синко Торес. Может, это древний испанский? Карта же старая, и может. Да, но почему тут заглавные буквы? А может быть. Что там? Ты же помнишь, мой отец увлечен кораблями? Мягко сказано. В детстве он давал нам с братом подсказки по картам. Загадывал слова с окончаниями на Н и Е. E. Мы должны были перевести их в цифры и найти точку на карте. Я думаю, Н и Е e означают Норд и Ист. И на самом деле это координаты. Но явно же. Иначе зачем так писать? К тому же они совпадают с картой. Ени, ты гений Да, точно Ну, конечно, конечно Да, поехали Ладно Погнали а, Говори, что делать Что берем с собой а, Не знаю, вещи а... Вещи? Да, лопату, например Захвати Ладно, ты бери лопаты и вещи ага. Я ненадолго Встретимся в машине Через полчаса Полчаса? А ты куда? Ну, мы же за сокровищами, я не могу в таком виде. М -м, верно. Машина полчаса. Карту не забудь. Точно. Одобряешь? Ты в шляпе. Да, мы же клад ищем. А тебе разве не нужна? Как это я о ней не подумал. Ладно, допустим, мы нашли кинжал. Ага. И что дальше? Продадим. Продадим? А разве не надо отдать в музей? Ну, он стоит примерно 500 тысяч евро. Пятьсот? Да. А, да, это хорошая мысль. Приехали. Нам в эти ворота немного подняться, и мы на месте. Туда, где вход воспрещен? Да. Подумаешь, перелезем. А, Бенни, это же незаконно. Вот именно. Идем. Эй. Идем. Не так уж и трудно. Почти как по лестнице. Только осторожнее. Упрутив края острые. Йенни? Да. Можно и так. Я перелез. Вперед. Ну вот другое дело, круто, обойдем и поднимемся. Здесь что, полиция была? Ну, конечно, конечно, что, конечно, я же. Купил часть карты у полицейского. И что? Я думаю, тайна захоронения Иисуфа передавалась из поколения в поколение представителями власти. К примеру, полицейскими. А ленты должны нас отпугнуть. Отпугнуть э, тех, кто будет искать. Или тут что-то случилось, и нам лучше не лезть. Посмотрим. На, вперед. Это не из нашего дома. А? А. Мы с отцом их искали. И ты с нами тоже? Нет, нет, это, это другие. В смысле, я не в мире фонариков. Не все у твоего папы. Где наша не пропадала. Идешь? Да. Ты как? В норме. Чем ты занималась в отпуске? Да так, ничем. В лес ездила. Лазала по пещерам, искала пятисотлетний летний труп пирата и его кинжал. Если точно, ему 454. Извини, 400. <свист> это еще что? О, о, о, летучие мыши. Круто. Нет, нет, нет, не круто. Летучие мыши это совсем не круто. Все, все, давай идем отсюда скорее. Идем. Как скажешь? близко. А? Ого. Знаешь, что написано? Уходите. Ени, не бойся. Нас просто хотят напугать. Ежу понятно. Пойдем. Похоже, ты была права. Копать не надо. Вот оно. Что? Я уже видел этот символ. Смотри. Такой же? Да. Древнеарабский. И что это означает? Вампир. Мила? Комплект к летучим ушам. Ладно. Посмотрим, что внутри. Давай. Ну no, ладно. Так, так, так, ну что ж. Тела, Да я сейчас умру. Так, кинжал. А, где он? Его тут нет. Он же должен быть тут. Его нет. П Почему его нет? Где он? Он должен быть здесь. На карте указано, что он должен быть в гробу. Почему его нет-то? Не? Чего? Тебе стоит на это взглянуть. Что там? Это он? Ты даже дары речи лишился. Йенни, это он. Держи. Это кинжал. Йенни, это он. К -к -к -к -к -к кинжал. Это он. А, а, а, ноги, ноги подкосились. О, я дрожусь, и меня колотит. Нашли, нашли. Ты нашел. что кажется странным а ты говорил он должен быть в гробу и как-то странно он просто лежал на земле а, ну а... эркан сказал что его уже искали и что кто-то его нашел и бросил возле грубо да а еще те кто его искал исчезли а... исчезли а не думаешь что надо было мне сказать Ей не брось. Люди исчезают, испанцы всегда так говорят. Это шутка. Они любят приукрашивать. Как-то мне не по себе. Я точно слышала какой-то странный шепот. А? Тихо, тихо, тихо. Ты чего? Эркан. Что он здесь делает? Я знал, что он непрост. Ему нужен кинжал. Ты уверен, может, он просто гуляет? Гуляет? Ты серьезно? Ладно, извини. Что делать-то? Идем, вон туда. Братишка, О! дружище. Привет. Не ожидал тебя тут встретить. Да, а я тебя. Что вы тут делаете? А, осматриваем, да, достопримечательности да, твоей страны. Вот как, правда? Да, да. водка им тут. Да. Знаешь, что? Так красиво и фотошоп не нужен, М -м. и даже фильтры. Простите, сеньорита, за непочтение. Я Эркан. А вы? Я... Ингеран. А, это Ингеран. Ингеран. А... Забавные у вас имена. Да. Ну да. Ты не обиделась? Нет. Ну да, у нас смешные имена. Да, я уже привыкла. Да-да, вы его шефы смешные. Как Лай его там... Знаете, Ой, да. что забавно? Расскажу прикол. Да-да, давай. Забавно то... Что ты обещал сказать, если узнаешь, где искать кинжал? А, обещал? Обещал. Ну, а, может, и так. Я уж не помню. Ну, а, вроде обещал, но я не знаю, где он. Но, извини, мы да. спешим, нам надо идти. Было приятно повидаться. До, до скорого. Оу, братишка. Бенджамин. Мы никуда не спешим. Зачем? Тихо, иди сюда. Эркан, послушай... Нет, нет, нет. Это ты меня послушай. Ты не знаешь, во что вязался. С этой силой тебе не совладать. Кинжал принадлежит мне. Отдай его. Эркан, я хочу тебе помочь, но я не тот... Десять а... секунд. Это... О! Яги! Беги! Беги! Ты этого хочешь? Нет, конечно. Все хорошо? Да вроде. Вот Черт. попали. Во, закрутилось. Закрутилось? У него пистолет. Он же мог нас убить. Ну да, вообще мог. Кинжал у тебя? Да. Давай. Ой. Извини. Я подержу. Все, все в норме. Нравится, да? А? Поехали домой. Знаешь, что я понял? Мои богаты. Ты представляешь? Черт, Сам чуть не забыл. На что их потратим? Находку надо обмыть. Устроим себе праздничек. Скажи, не многовато ли... Бежевого, не перебор? Как думаешь? По-моему, нормально... Что скажешь? Я а, не же в душ хотела. Эй, все в норме? Да. Чего это ты? Не стоит брать его на ужин. Оставим здесь. Прими душ и пойдем. Давай. Нет, он мой. Прости. Прости. А, да, ничего. Просто ты меня пугаешь. Ты в норме? Зачем ты соврал? М? Ты врал в глаза, чтобы я поехала. Скажи, зачем? А, мы же все обсудили. Просто интересно, почему. Такой конченый эгоист. И всегда ведь так. Ты все время мне врешь, и пока не получишь свое, плюешь на всех. Думаешь только о себе. Ени, это не так, сама знаешь. Зачем ты врал? Ты хоть знаешь, каково это смотреть, как ты растрачиваешь свою жизнь. Мне на работе за тебя стыдно. Ени, я не понимаю, что она тебя нашло. Я должна поддерживать твои дурацкие и детские идеи, которые кончаются ничем. Ничем? А что у тебя в руке? Это не, не важно. Вообще, ну, конечно, в мире ведь нет ничего важнее твоей работы. Ладно, Яни. Чего ты хочешь? М? Соберись и кончай быть полным лузером. Я вообще тебя не вижу. Ты, ты хоть понимаешь, я бросил Все. когда мы уехали в Осло. Напомню, почему мы переехали... Потому что так было лучше для тебя. Ты обещал поддержку. Конечно, я тебя поддерживал, но не думал, что меня променяют на телефон. Я говорила, что это важно. Ты сама себя слышишь? И ты еще спрашиваешь, важны ли для меня поиски. И да, я отлично знаю, что обо мне думают на твоей работе. Все над тобой смеются. Ты не о них должна беспокоиться, а о нас. Это так трудно, да? Я тебе не нужен. Если не нужен, так и скажи. Если ты и правда так думаешь, если я тебе не нужен, тогда я, я не понимаю, почему мы еще не расстались. Почему? Скажи мне, Ени, скажи. Почему ты со мной? а? Я просто... Чего ты хочешь? Я хочу... Я... Я хочу, чтобы ты стал лучше. Лучше? Да. Ты ошиблась с выбором. конец-то. Это не важно. У тебя есть информация? Да. Тебе хорошо заплатят. Да. Минутку. Время вышло. Чио хочет тебя видеть. Не видишь, я по телефону говорю. Шестерка у вот живой. Заткнись, урод. Чавес? Что он говорит? Ничего. Ублюдок. Он. Чавес? И что там такое? Что там у тебя, Чавес? Извини, надо было прокатиться. Я все разузнал. Имя узнал? Его зовут Бенджамин Фальк. Бенджамин Фальк. Адрес есть? Да, сейчас пришлю. Спасибо. Ени. Ты чего? Яни. Не... Яни, не... пусть смотри на меня. Ты меня слышишь? Я не! Простите, вы ее не видели? Нет. Вы ее не видели? Нет. Нет. Нет? Ясно. Я знаю. Не... Я 也议 yeah, yeah, yeah. Фестиваль Эсфиро де-Сальер, 9 мая 2019 год. Порт де Сольер, Мальорка. По легенде, Иисус заколол смерть от так и не нашли. И до наших дней дошли легенды, что душа Иисуса так и живет в кинжале. А часть историков верит, что Такамос древний арабский миф о сверхъестественной силе. Такамос сверхъестественная. Не найдено результатов по запросу. <связывая> а, отпусти! Заткнись. Отдай мне кинжал. А, у меня его нет. Ты врёшь. А, нет, нет, клянусь. А, а, На этот раз а, даю три а, секунды. Он, он, он у Яни. У кого? У Яни моей девушки. А, у у Ингерона. А, кинжал ее изменил. У нее глаза потемнели. Она будто одержима. А, она что-то сказала? Она говорила по-арабски. Ты знаешь, где она? Возможно. Скажи. Нет. Но я тебя отведу. Я заберу Ени, а ты кинжал. Мы уедем. Вот как все будет. Бизнесмен. Хорошо. И какой план? Есть древний арабский миф о Такамас. Ты о нем слышал? Нет. Я думаю, что он сбывается, но я ничего о нем не нашел. Хотя.. Что? О боже. Ой, больно, наверное. Да уж, конечно. Да? Кончай мухлевать. Не видишь, что ли? Я упал. Дай мне встать. Да успокойся. Да ты ой. достал. Давайте ой. Ой. Ой только ты что, придурок. Да Совсем ладно. Всем идиот. Хочешь, чтобы я проиграл? А, да, ну нафиг, не хочу играть с мухлешником. Да не, не хочу. Просто не хочу играть, и все. Ты мухлюшник. А, ты посмотри. Чё? А. Чё там, а? Неужели это Бенджамин? Привет, Юнас. Слушай, извини меня за все. Чего? Извини? Да за что тебе извиняться-то? Парни, мне нужна помощь. Еще и помощь нужна. Все страннее и страннее. Нет времени объяснять, и моя просьба покажется странной. Но найди в библиотеке отца книгу по арабским легендам. А, да, ты имел в виду мою библиотеку. Где ты нашел книгу про шкатулку? Конечно. Да, Оно а ну, вернул книгу, оборвется совсем. Тихо, ты Адам. Парни, можете меня ненавидеть, но я прошу не ради себя. Я ради ени. Она в беде. Я покажу тебе виду. Приходи сюда. Живо! Отдай, отдай. Быстро! Я тебе отдай такую виду покажу, отдай мне телефон. Лифа... Ради ени можно. Можно? Да, а как же книга? Плевать. А что стряслось, Бенджамин? Найди книгу и поищи, что такое Такомас. Сможешь это сделать? Да, конечно. Но будешь нам должен. Много? Да, идет. Позвони, как найдешь. Все, они позвонят. Ладно. Поехали. спросить о чем зачем тебе кинжал тебе не понять дело в деньгах или в чем-то еще скажем так бандиты хотят меня убить и единственное что может меня спасти это кинжал но он опасен ты сам сказал что с ним не совладать неважно ты не понимаешь я его видел нет это ты не понимаешь. Они ни перед чем не остановятся. Есть два варианта. Либо я, либо они, братишка. Тебе понятно? Йонас? Ну, знаю, что не Гарри Поттера попросил найти. Но вы что-то нашли? Да, кажется, кое-что есть. Ты на громкой, говори по-английски. по ну ладно, эм, тут говорится, что... Чего ты? Так, Амос. Древняя арабская легенда о сверхъестественных силах. Согласно ей, некоторые предметы могут заключать в себе душу владельца после его смерти. Душа владельца в замкнутом круге. Она овладевает всеми людьми, держащими артефакт. И заставляет их повторить его смерть. Спасти Спастились могут лишь те, кто достоин силы артефакта. Остальные их ждет смерть. Альцами! Мартис. Я не. Эркан, прошу, не стреляй. Она все равно умрет, братишка. Нет, не умрет! Она недостойна силы кинжала. Он мой. Я! Отойди, урод! Эта дрянь не встанет у меня на пути. Я не. Я не. Я не. Ты меня слышишь? Я не. Нет, нет, нет. Прошу. Нет, нет. нет. прошу тебя, очнись. Давай очнись! Девятцы. Йенни, Эй, Йенни, лежи, лежи. Йенни. все хорошо, все хорошо. Это я, я. Мы в больнице. Все позади. Привет. Извини. Не надо извиняться. Надо. Нет, нет. Прости. Все нормально. Это ты, прости. Ты весь в садинах. Да, Ерунда. А что случилось с Арканом? Он нас больше не тронет. Все кончено, а где Кинжал? Я его выбросил. Такой клад нельзя находить. Ты найдешь другой. Да. Сам же сказал, где наша не пропадала. <тık> <тık> да. Но может хоть теперь мы отдохнем? Конечно. Будем как обычные туристы. Все красоты мальюрки. Немного сангрии. паэлья. В Моголов съездим. Только не туда. Не надолго. Давай. Олов прислал сообщение. Просит в среду его подменить. Хочет выгулить пса. А? Это его фишка. Даже не буду объяснять. Знаешь, пусть Олов найдет себе другого сменщика. Ты о чем? Ты же кладоискатель. И тебе, как настоящему охотнику за сокровищами, нужна шляпа. Серьезно, пример. Круто, да, да, вот не так похож на мексиканского гангстера. Перди до ми телефона. Я потеряла телефон. Девчонка спячила. Си-си-си, сеньор. Эстоль каррео с абьерто Почта завтра работает? Масаль бадминтон? Сыграем в бадминтон? Ми ародес лисадор. Эстоэль ено де агвилас. В моей лодке полно угрей. Какой-то пошляк. на но, но сеньорита, это да. так. <связывается> Сексуально. <связывается> зачкачу, <связывается> зачкачу. Нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Надо? Не... <связывается> это клешня. Грозная нет, клешня. Нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Нет, нет. не уберу. Клешня. Фильм Мартина Софидаля в ролях Фредерик Скоксрут, Карлин Гломс, Ханит Карими, Хенрик Плау, Карл Филиппа Муцинстаф, Патрик Финцы, Тронт Фауса Аурвак совместное производство Creative Lets и Go Electro. Джо, мы не можем найти Аркана. Я велел продолжить поиски. В последний раз его видели с этим парнем. Спасибо за помощь, ребята. Бенджамин. От Бенджамина. Чё? Это от Бенджамина? Да ладно, нет. Чё, правда, Бенджамина ее прислал? Да, в смысле, вот это. Но это же... Что? И это тоже? Обе, что ли? Это точно он прислал? Да? Да, ну, глазам не верю. Зачем... Где он их достал? Слушай, ну чего, их купил, что ли? Да, купил для нас. Да, ну. И это тоже. О, да ты только глянь, не может да. быть. Какая красота. Да. Ты посмотри. Ага. Майорка. Написано «Майорка».